Привет, любители Немиркин психологии, добро пожаловать обратно на наш канал. Есть ли у вас привычки, от которых вы хотели бы избавиться? Некоторые маленькие, некоторые намного больше других. Вы можете подумать, что усвоение некоторых полезных привычек сделает вас счастливее. Это, конечно, умная идея, но есть некоторые привычки, без которых вы могли бы обойтись. Работа над тем, чтобы избавиться от них, может быть просто шагом к улучшению вашего счастья. Итак, вот шесть привычек, которые могут сделать вас несчастными. Во-первых, судите себя слишком строго. Не судите ли вы себя слишком строго? Иногда вы можете попасть в ловушку, полагая, что все ваши мысли – правда. Если вы часто подбираете каждую деталь или негативную мысль, которая приходит вам на ум, за этим может последовать еще больше этого привычного способа негативного мышления. Это может стать привычкой – все время судить себя слишком критически, но попытка полностью оттолкнуть их может усугубить ситуацию. Вместо этого признайте, что эти мысли существуют, но сделайте все возможное, чтобы подвергнуть их сомнению, прежде чем полностью поверить в них. Некоторые из наших мыслей не соответствуют действительности. Это просто «ну мысли». Практикуйте некоторое сострадание к себе, и эти суровые самоосуждения могут начать уменьшаться. Во-вторых, слишком много социальных сетей. Используете ли вы социальные сети, такие как Facebook, TikTok и Instagram слишком много? Исследование 2013 года, проведенное Мичиганским университетом, опубликованное в журнале PLOS ONE, выявило корреляцию между использованием Facebook и неудовлетворенностью. В течение двух недель исследователи отправляли испытуемым текстовые сообщения, чтобы узнать, что люди чувствовали в каждый момент и насколько они были удовлетворены своей жизнью. Как говорится в опубликованном исследовании, результаты показывают, что использование Facebook предсказывает негативные сдвиги по обеим этим переменным с течением времени. Чем больше людей пользовалось Facebook в какой-то момент времени, тем хуже они чувствовали себя, когда в следующий раз мы отправили им текстовое сообщение. Чем больше они пользовались Facebook в течение двух недель, тем больше со временем снижался уровень их удовлетворенности жизнью. От этой привычки проверять уведомления в социальных сетях каждые 1-2 часа пора избавляться. Номер три. Сравнивать себя с другими. Есть ли у вас привычка сравнивать себя с другими? Это может быть частая мысль – сравнивать себя с другими людьми. Но это также может заставить вас чувствовать себя несчастным. Почему? Всегда найдется что-то, казалось бы, лучшее для всех. И многие люди часто хотят того, чего они не могут иметь. Когда вы действительно смотрите на то, что у вас есть и что вы цените, это гораздо более здоровая привычка. У каждого из нас есть свой собственный жизненный путь, который мы должны пройти, наши собственные обстоятельства и наши собственные качества, которые делают нас уникальными. Поэтому не забывайте проявлять сострадание к себе. Номер четыре – посвятить себя любимому телешоу. Ладно, значит нет ничего плохого в том, чтобы время от времени посвящать себя любимому телешоу, верно? Мы все были там, но исследование Эмили Мойер -Гузи, доктора философии, доцента кафедры коммуникации Университета штата Огайо, выяснилось, что когда ваше любимое шоу подходит к концу, вы, скорее всего, будете испытывать стресс из-за парасоциальных отношений, которые у вас сложились с персонажами шоу. В исследовании, опубликованном в журнале массовой коммуникации и общества», было опрошено 403 студента колледжа во время печально известной забастовки гильдии писателей Америки 2007 и 2008 годов. Это было время, когда телевизионные сценаристы из гильдии сценаристов объявили забастовку, добиваясь более высокого финансирования для сценаристов по сравнению с высокой прибылью студий, для которых они писали. Многие телешоу были отменены, что означает множество разочарованных зрителей. Исследование показало, что те, кто смотрит телевизор, чтобы избежать чувства давления, расслабиться или просто насладиться общением с персонажами своего шоу, с большей вероятностью будут расстроены, чем те, кто смотрит телевизор просто, чтобы скоротать время. Люди, которые смотрели в поисках общения, больше всего переживали, когда заканчивались их любимые шоу. Звучит знакомо? Еще в 2011 году многие фанаты Гарри Поттера сообщали о чувстве покинутости и несчастья, когда любимая франшиза закончилась. Будь ты слезеринец или Гриффин, это должно быть было больно. Нет ничего плохого в том, чтобы быть втянутым на ваше любимое телешоу, но просто убедитесь, что у вас вошло в привычку иметь с собой компаньона для финальных титров. Ах да, и принеси коробку салфеток. Номер пять. Верить, что ты ничего не можешь изменить. Принятие себя такими, какие мы есть, может быть полезным, если только вы не игнорируете негативные привычки, которые вы можете изменить. Мы не всегда высечены на камне. Мы постоянно меняемся, наши мнения, убеждения, привычки и действия могут измениться к лучшему. Поэтому лучше всего избавиться от убеждения, что вы ничего не можете изменить. Есть некоторые вещи, в которых возможны перемены. Исследователи предполагают, что кажущиеся постоянными части вашей личности действительно могут быть изменены. В своей обзорной статье за 2017 год, опубликованной в журнале «Психологический бюллетень», исследователи рассмотрели 207 исследований, в которых отслеживались изменения показателей личностных качеств во время вмешательств, включая настоящие эксперименты и проекты изменений «Да и после». Они обнаружили, что терапия может вызвать изменения личности человека всего за 4-8 недель. Как говорится в обзоре, эмоциональная стабильность была основной чертой, демонстрирующей изменения в результате терапии, затем следует экстраверсия. Поэтому, когда вы думаете, что вся надежда потеряна, или если вы были обескуражены каким-то своим поведением, знайте, что позитивные изменения могут произойти. Это возможно изменить к лучшему. И номер шесть. Часто спорите со своими братьями и сестрами. Часто ли вы ссоритесь со своими братьями и сестрами? Исследование 2007 года, опубликованное в американском журнале психиатрии, показало, что мужчины подвергаются более высокому риску депрессии, если у них плохие отношения со своими братьями и сестрами. Итак, какие темы, по-видимому, вызывают больше всего проблем? В 2012 году исследователи из университета Миссури установлено, что подростки могут подвергаться более высокому риску возникновения депрессивных симптомов, беспокойства и низкой самооценки, если их частые ссоры с братьями и сестрами попадают в две категории. Эти категории были нарушениями личной сферы или конфликтами по поводу справедливости и равенства. Му-доцент кафедры психологии, согласно результатам ее исследования, Николь Кампионе-Бар, обнаружила, что конфликты по вопросам равенства и справедливости коррелируют с большей депрессией год спустя. Так справедливо ли спорить со своим братом или сестрой о том, кому достанется последнее печенье? Это справедливый аргумент, но сейчас лучше не спорить по этому поводу. Итак, какие привычки делают вас несчастными? Теперь, когда вы знаете, что можете изменить некоторые свои привычки к лучшему, измените ли вы свои привычки? Вы часто ссоритесь со своими братьями и сестрами? Поделитесь с нами в комментариях и дайте нам знать, каким было ваше любимое телешоу, которое вы разочарованы окончанием. Вы смотрите, чтобы скоротать время? Или у вас сложились парасоциальные отношения с одним из его персонажей? Гарри Поттер, как нам будет тебя не хватать?